Здравствуйте, с вами интернет-магазин инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании стандарт st 0077 на 77 предметов стандарт это фирма недавно появилась на Украине фирма из Харькова, но заводы по производству инструмента находится в Китае и в Индии. Набор полупрофессиональный, то есть он предназначен для обслуживания, ремонта собственного автомобиля или для каких-то бытовых задач дома так, упаковка Паковка обычная, то есть, сказать, тонкий картон. Что важно на упаковке, это комплектация набора. ЦРВ, хромбонадивая сталь и ISO 9001 стандарт, которому соответствует набор. В комплекте идет две трещотки, то есть два рабочих квадрата. Квадрат 1,2 и квадрат 1,4. Трещотки на 48 зубьев. Рукоятки здесь комбинированные, черный цвет резина, синий пластик. Надпись стандартной металли есть CRV, надевая сталь. Трещотки разборные, можно разобрать, обслужить внутри механизм. Есть реверс и быстрый сброс головки. А, длина, длина трещотки под подряд 1,2 составляет 260 мм. Трещотка под квадрат 1,4, длина ее 165 мм, также на 48 зубьев, ревяз и быстрый сброс. Рукоятка комбинированная. Набор ключей шарнирных. Здесь их 4 штуки, размеры 8,9, 10,11, 12,13 и 14,15. Вот такой ключ. Включи шарганерные. Надпись хромванадиевая «Хром сталь и стандарт. Т-образный вороток под квадрат 1.2. Длина его 250 мм. Он также используется как удлинитель 250 мм, если снять переходник. Этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3.8 на 1.2. Еще один удлинитель под квадрат 1,2 125 мм. Под квадрат 1.4 удлинитель 1, 75 мм. Так, свечная головка. Одна здесь 21 мм. Внутри имеется резиновая ставка для того, чтобы свеча не выпадала. Кардан. Два кардана. Под квадрат 1,4. Один кардан и под квадрат 1,2. Кардан скреплен металлической ставкой внутри. Наборы бит. Под квадрат 1,4. Здесь два бокса с битами. Общее количество 21 штука. Есть крестовые, есть лицевые, биты торс и шестигранные. Также есть вот такой вот переходник для работы с шуруповертом. То есть одеваете или головку под квадрат 1.4, или есть вот такой вот переходник специальный для бит. То есть вставляете его сюда и одеваете биту нужную. Отверточной рукоятки в данном наборе нет. Поэтому эти биты применяются здесь или с трещоткой, или с Т-образным воротком под квадрат 1.4. То есть используются они с переходников. Вот, переходники я уже показывал. Далее, головки. В наборе шестигранный профиль. Общее количество головок 22 штуки. Самая маленькая у нас 4 мм. И самая большая головка 32 мм. Вес головки 32 мм 212 грамм. Головок торкс и головок длинных в этом наборе нет. Так верхние крышки. Набор комбинированных ключей. Общее количество 11 штук. Самый маленький ключ это 7 мм. И самый большой ключ на 19. Ключи полностью гладкие, без насечек, хромованадий, хромованадийовая сталь, надпись и стандарт CRV, то есть тоже формируется хромованадийовая сталь. Самый большой ключ это на 9. Набор Г-образных ключей шестигранных, общее количество 7 штук. И Т-образный вороток. Под квадрат 1,4. Длина его 11 сантиметров. Так, в этом наборе я говорил, что нет уголовок длинных и нет головок торс. Так, в принципе, по комплектации э, все вам рассказал. Теперь по самому кейсу. Кейс у нас цельно литой, темно-синего цвета. То есть здесь нет и он отлит как бы. Одно целое. Запирание набора на металлические защелки. Это плюс. Как бы для полупрофессиональных наборов, конечно, это плюс. Как инструмент держится в верхней крышке? То есть здесь очень хорошо даже с трудом он защелкивается. И это исключает выпадание его во время закрывания инструмента. Материал заталения материал это хромбанадевая сталь. Теперь по качеству литья инструмента. Все хорошо отполировано, как бы сколов, э, каких-то вмятин я не заметил на инструменте, то есть отполированы, имеется защитное покрытие матовое. То есть, как бы полупрофессиональный набор, э, ну, как бы все хорошо внутри. По опыту использования... Пока что положительный отзыв покупателей, негативных пока у нас по нему не было. Но ну, набор полупрофессиональный, то есть он не предназначен для СТО или для автосервиса, только для личного использования. Теперь по кейсу. Замки запираются, то есть плавно, без усилий, хорошо все. Вес набора составляет 6,8 кг. Ширина 39 см, длина 28,5 см, высота 8 см. Логотип стандартной верхней крышки. Имеется вот такой рисунок, интересно на кейсе. Пластик подавляется пальцем, но в хорошо. Средней жесткости. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.